всем привет в этом видео я поделюсь с вами чем-то совершенно особенным я покажу как создать укладку с дополнительным объемом зло с этим может справиться не только парикмахер но и любой желающий сделать эффектную прическу я расскажу какие средства и расчески предпочитаю использовать объясню технику выполнения итак для начала я нанесу пену пол мичел но роу лифт больше всего мне нравится то, что невозможно переборщить с количеством этой пены. Необходимо тщательно распределить средство руками, начиная от корней. Затем я использую плоскую щетку, чтобы расчесать волосы и распределить средство еще лучше. Это нужно, чтобы пена сработала максимально эффективно. Я зачесываю волосы назад, слегка наклоняю голову вперед и нахожу естественный пробор. Теперь я буду использовать крупную щетку. Обращаю внимание, что больший размер щетки не означает, что получится больший объем. Крупная щетка лучше остальных придает волосам мягкость и позволяет прорабатывать более крупные пряди. Я выбираю среднюю щетку, беру такую прядь, которая поместится на поверхности щетки. Определяюсь, в какую сторону хочу направить основную часть прически. Во время сушки направляю волосы в противоположную сторону. Именно так создается наибольший объем. В данном случае основной объем будет с правой стороны. Пряди будут направлены направо в итоговой прическе. Поэтому во время сушки направляем пряди налево, к пробору. Такая техника действительно очень эффективна. Последние небольшие пряди сбоку направляю в сторону от лица. Важный момент, когда волосы высохли, необходимо еще несколько раз повторить движение расчески продолжая использовать фен. Это придает дополнительную мягкость.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 В итоге получится потрясающий объем, пряди лежат очень красиво. Надеюсь, в этом видео вы нашли много полезного для себя. Оставляйте мнения и задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, которых будет много. Спасибо за просмотр!